Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша, и я носитель русского языка. Сегодня я бы хотела поговорить с вами об интересных фразах в русском языке, об очень популярных фразах. Начнем сразу с первой фразы чай не нам чая! вы любите чай а какой именно strong tea в русском языке strong tea переводится как крепкий чай не сильный чай как вы, наверное, подумали. Нет. В русском языке мы говорим крепкий чай. Не сильный, а крепкий. Следующий пример. I'm going to the post office. Скорее всего, вы приведете. Я иду в почту. Но в русском языке мы так не говорим. В русском языке мы говорим, я иду на почту, на. Вам просто нужно это запомнить. Когда вы используете слово почта, мы идем не в почту, а на почту. Таков разговорный русский. И последний, очень интересный пример, слово «пока», «пока». Вы скажете, «Маша, а я знаю», это значит «до свидания» в разговорном русском. Не только. Также мы обозначаем словом «пока» некий период времени, как while. В русском с помощью слова пока мы обозначаем период времени, как в английском while. Пока я иду на работу, я слушаю музыку. Здесь значит, что действие, которое происходит во второй части предложения, я слушаю музыку, оно происходит в одновременно с первым действием. Пока я иду на работу, я слушаю музыку, то есть параллельное действие. Я иду и слушаю музыку, как только я дойду уже все, я на работе. Я выключу музыку. Пока я иду на работу, я слушаю музыку. Другой пример. Пока я ем, я не разговариваю. То есть, когда я в процессе, этот период времени, пока я ем, процесс я ем, в этом промежутке времени я не разговариваю, пока я ем, я не разговариваю, то есть в то время, как происходит первое действие, я ем. Второе разговаривать не выполняется, пока я ем, я не разговариваю. Я знаю, что слово «пока» может вести вас в заблуждение, потому что в России вы будете его слышать очень часто, и оно совсем не будет значить «до свидания». Оно будет обозначать период времени. То есть «пока» мы используем, когда хотим показать, период времени, while пока я ем, я не разговариваю. Например, пока я смотрю видео Маши, я повышаю свой уровень русского. То есть вы смотрите видео и повышаете свой уровень русского языка. Как только вы перестаете смотреть, вы уже не повышаете. У вас уже нет практики. Поэтому смотрите все видео. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пишите любые ваши комментарии. Всего вам хорошего, отличной недели. Спасибо и до свидания.